Приветствую, автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. В одном из своих роликов я как-то затронул тему пространств. В том, что а, в компьютере, в компьютерных играх это иное какое-то пространство, да? Или все-таки это это пространство? Ну вроде там можно же создать, прописать игру а, с другими вселенными, звездными, там, да? Ну, какое, какое угодно там, туда прописать, какой-то вот текстурой, да? И, ну, что это, другое пространство или что это, как можно к этому относиться? Так вот, не так давно пришел ответ на этот вопрос. Смотрел видео одного человека, который исследовал вопрос, игры, не игры, а программы «Стеллариум» «Звездного неба». Там открытый код, и он связывался, соответственно, с человеком, который вот в этой программе Stellarium, соответственно, прописывал звездное небо, как это все происходило, да, какую он карту использовал и так далее. Я не буду вам описывать всего, да это и не нужно. Просто там очень много терминов, которые я сам, не программист, не понимаю. Но суть, я думаю, я все же уловил у них то, о чем они говорили. Не знаю, поняли ли они друг друга, но там если в двух словах, то получается, что его интересовало вот именно проекция звездного неба на плоскую карту или на глобус, как утверждал автор вот этой стилариума, вот. выяснилось, что не глобус он говорит, это невозможно ибо монитор плоский все мониторы плоские вот к чему пришло и соответственно автор ролика не углубивал да причем здесь мониторы-то плоские вот. в общем люди не поняли друг друга но я думаю, я уловил суть ну, во-первых, монитор, конечно же, он не плоский, он объемный. Конечно же, это бред. Как и лист бумаги тоже объемный, а не плоский. Ну, если мы говорить об абсолютной плоскости, да, все же он имеет объем, лист бумаги. Или холст, на котором рисует художник. Но художник может нарисовать нам объем, да, то есть он создаст иллюзию объема и обманет наш мозг. Нам будет казаться такой рисунок объемным, да. Вот. Ну, так же как два рисунка там делают объем, знаете же, да, такие очки, когда два слайда в них вставляются, и мы как бы видим объем. Два одинаковых слайда, а мы как бы видим, как будто он объемный этот рисунок, как будто он висит в воздухе такая. Ну, это еще не голограмма, но уже так, довольно такой интересный момент. Вот. Как будто рисунок в воздухе. То есть суть-то в чем? Так, в самом деле вот, монитор это тот же холост понимаете там нет объема его нет там нет пространства это все как картинка нарисована текстуры подгружаются просто как бы холст постепенно меняет ну знаете может открытки еще такие делают да? то есть подгружаются текстуры а как такового пространства его нет нет объемного пространства вот, вот и все поэтому я для себя ответ нашел. Все вот эти игры, там нет пространства, там плоскость. Плоскости ничего более с подгружаемыми текстурами. А объем, который создается как бы для нашего мозга, это иллюзия. Нас снова обманули в этом отношении наш мозг. Да? Вот, нарисовали, короче, вот, как будто бы это объем. Ну, вы видели, наверное, различные иллюзии в Ютубе, да, где то как только мозг не обманывают различными иллюзиями, это не так уж, в принципе, и сложно. Вот. Так что нет тут ничего такого невозможного. Вот. Далее идем. Теперь, значит, как можно создать, скажем, объемную игру, да, соответственно, нам придется вынести вот эту игру в реальность. То есть голографическая игра должна быть, понимаете? Голографическая. Вот. И это получается, мы выносим ее в это пространство. Вот тогда она в пространстве, Ни в какое другое ее не вынесешь. И тогда это просто получится сказка. Да? Просто голографическое кино, грубо говоря. Ну или интерактивное кино, если эта игра будет. Но это в этом пространстве. Поэтому нет никакого другого пространства. Пространство, как я и говорил, оно и но вот. И здесь я делаю пока индуктивный вывод о том, что когда мы видим сон, да, все это происходит в этом пространстве, просто в иных плотностях. Но это, опять же, это пространство, никакое другое. И осознанный сон, когда мы просыпаемся в теле сновидения, соответственно, мы в этом пространстве просыпаемся, вот. никаком в другом. И те пространства, мы просто как бы рисуем там своеобразные голографические картины, но они происходят в этом пространстве. Других пространств у нас нет. На этом автономы пока и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией до следующего видео.